Куда вложить инвестиции в 14... 14 лет? Всем привет, меня зовут Макс Риск. Вот такая вот тема. Вот, значит, были примерные ж... с жизни то, что можно инвестировать 14 в 14 какую-то компанию, типа того, покупать какие-то акции, облигации, дивиденды также. Я уже записываю видеоролики по данной теме. Э, в конце видеоролика думаю они не появится. Итак, первый совет: не рискуйте на все деньги. Это главное. И не вкладывайте на все акции, а распределяйте их по полочкам, чтобы потом понимать, как компании действует, анализировать, например, компания Apple. Когда выходит мой iPhone, по-моему она растет. Когда она растет, можно сразу продавать их акции, их по штукам. Там 100 штук, 200 штук, сколько вы их купили. Это отличный пример для того, чтобы немного заработать, если вам 14. Как открыть эм, портфель инвестиционный Уже записывал, кстати у нас еще есть курс, напишите в комментариях. Хочу курсы, я вам скину его. Второй совет. 50 на 50, может быть, упадет какая-то, например, криптовалюта или акция. Или просто она может вырасти. Или упасть, или вырасти. Это вам не доллар и, наверное, не криптовалюта. Ведь они часто растут, часто падают. Наверное, вот. Я еще не в курсе. Если мы посмотрим на аналитику доллары и биткоин, они какие-то похожие, да? Только биткоин сильно как-то растет и сильно как-то падает. Где-то в сто раз больше, чем доллар. Поэтому я думаю, вам есть уже понятие совет. Инвестируйте в биткоин. Потому что он растет, падает. Третья ошибка. Вкладывайте в компанию все свои деньги. Это не вкладывайте. Потому что на самом деле самое главное это опыт получить. Эм... Можете тоже попробовать себя деньги. Но ну, не все конечно. Чтоб опыт получить. тоже Тоже важно. Возможно вам еще повезет вы можете переждать когда какая там акция вырастет и сразу продать или криптовалюта это такая история жизни вот в общем то в конце видеороликов будет похожие видеоролики можете тоже их смотреть вот так можно инвестировать с 14 также можно например я делал ролик про бизнес идеи можете его найти бизнес идеи макс риска найдете если не сможете найти напишите прямо вот сейчас в комментариях чтобы я еще ролик заснял мне новая еще есть идея да вам очень поможет если вы не хотите инвестировать в интернет в криптовалюту акции облигации ну и так дальше. Тиньком инвестиции. Как-то так вот. Всем в эти просмотры. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.